Всем добрый день, перед началом лекции я представлюсь и скажу немножечко о том, чем я занимаюсь. Меня зовут Александр Панчин, я по образованию биолог, закончил МГУ, факультет биоинженерии и биоинформатики. Но в свободное от науки время я занимаюсь вообще эволюционной биологией, я занимаюсь популяризацией науки. И в частности, у нас есть проект, который называется премия имени Гарри Гудини. Мы предлагаем миллион рублей. Любому, кто докажет, что обладает паранормальными способностями в условиях аккуратно поставленного научного эксперимента. У нас уже было 15 разных заявителей, которые говорили, что они умеют там, видеть ауру, общаться с духами. Я сейчас по нескольких из них расскажу, просто чтобы было некоторое представление о том, что, что мы делаем. Вот, например, заявительница сказала, что она умеет считывать энергетику с предметов и по этой энергетике понимать, кому этот предмет принадлежит. Мы взяли 12 молодых людей, взяли их паспорта, эти паспорта случайным образом перемешали, разложили их на подносе, заклеили их, чтобы нельзя было подсмотреть. Эти паспорта, мы их попрыскали духами, чтобы по запаху нельзя было определить детей. У нас были примерно одного возраста молодые люди, они не смотрели на этот поднос, поднос был всегда у них над головой, чтобы они не опознали свой паспорт. Ну и заявительница значит, ходила, считывала эту энергетику. Она думала, что справится с этим заданием и даст хотя бы 6 правильных ответов из 12. Вот ее результат, ноль. Она была удивлена этому результату. И не она одна, у нас было много других заявительниц. Вот одна еще утверждала, что умеет общаться с духами. И общаясь с духами, она может определить обстоятельства смерти человека по его фотографии. И современ был построен таким образом, чтобы никто не мог ей подсказать правильный ответ. И вот я сижу напротив нее, у меня три конверта. В одном конверте набор фотографий, в другом конверте ну, это какие-то люди, которые погибли по самым разным причинам кого-то укусил там ядовитая змея кто-то разбился в авиакатастрофе но это не знаменитые люди то есть какие-то просто которые гуляются в интернете но не особо там селективные какие-то и в другом контексте соответственно набор этих обстоятельств смерти пронумерованный случайным образом и в третьем конверте правильные ответы, я их не знаю, поэтому подсказать не могу. Ну и, собственно, завитница общаясь с духами, называет какие-то свои варианты ответов. Потом мы торжественно вскрываем конверты, смотрим правильный ответ и снова ноль. Ноль и у нее, и у еще одной завитницы, которая утверждала, что она делает то же самое, определяет обстоятельства смерти, гадая на картах второго. А, ну, Последний пример, который я приведу, это наша самая первая проверка, финалистка битвы экстрасенсов, Бахри Джуматова. Она сказала, что она чувствует, где деньги. У нас не было сомнений в том, что она чувствует, где деньги, но были сомнения в том, что она сможет показать это в условиях аккуратного научного эксперимента. В данном случае эксперимент заключался в том, что у нас э, один человек случайным образом помещал в один из десяти конвертов 5000 рублей, в остальные конверты он помещал просто бумажки, уходил, приходил второй человек, случайным образом раскладывал конверты по черным ящикам, уходил, приходил третий человек, случайным образом перемешивал ящики. А, и тоже уходил, и в итоге никто не знает, где находятся деньги. Вот наша завитница, там разбрасывала сахар, она зажигала какие-то благовония, попробовала угадать, не угадала, попробовала еще раз, снова не угадала. Ее спросили, почему ничего не получается, она сказала, Куран Барам, наверное, не стоило магии заниматься в этот день. А, ну, в общем, 15 проверок у нас было, все они были с одинаковым результатом. Но какой я для себя из этого всего сделал такой промежуточный вывод, что ну, вообще люди, которые там приходят, по-видимому, искренне верят в то, что у них есть паранормальные способности. Потому что мы заранее прописываем в, до мельчайших подробностей все, что будет происходить во время испытаний. То есть сколько раз нужно дать правильный ответ какие будут условия проверки, что там будет, там, черные ящики, какого они цвета, там, сколько их будет. Э, все до самой маленькой детали, и везде, где можно не в ущерб там, научности этой проверки пойти на уступки нашим заявителям, мы стараемся на них идти. То есть, если нам говорят, что нам нужен какой-нибудь, э, не знаю, условно... Там, старинный предмет того человека-ауру, которого нужно определить за ширмой, чтобы его держать в руке, то мы такого человека находим, чтобы у него был старинный предмет, которому давно принадлежит. Ну, например. И это значит, что общем, люди искренне могут поверить во что-то, в какие-то паранормальные способности, даже когда их у них нету. И из этого можно только сделать урок, что нужно вообще критичнее как-то относиться к себе, потому что, может, и мы уверены, что это какие-то свои суперспособности или просто способности, которых на самом деле нет. А, собственно, во время лекции, уже основной, я хотел бы рассказать про один пример некоторой систематической ошибки, которые мы можем совершать в повседневной жизни, и как эта ошибка может приводить к уверенности существования некоторых паранормальных явлений, но не только паранормальных явлений, но и совершению самых разных ошибок в самых разных жизненных ситуациях, связанных с тем, как мы воспринимаем э, свою собственную свободу, где мы принимаем решения, где решения или некоторые поступки, которые мы совершаем, навязываются нам извне. И в качестве такого эпиграфа уже, вот, к самой лекции, я хотел бы, чтобы вы сейчас посмотрели небольшой фрагмент из фильма «Иллюзия обмана». И надеюсь, что звук будет достаточно громкий. Можно его калибровать, если что? Ну, в общем, попробуем, чтобы было достаточно громко. Там будет фокусник, и он попросит вас выполнить некоторые задание, и я прошу вас послушаться фокусника и тоже загадать карту, когда он попросит вас это сделать. Кто загадал не семерку буби есть такие <смех> <смех> вот хорошо а все смотрели фильм а кто загадал семерку буби Ну вот много а, и это почти соответствует статистике. На самом деле, в статистике еще, еще меньше не загадывает карту. Есть просто эксперименты, где настоящий фокусник, тут увидели фильм, тут как бы вы смотрите со стороны, а когда реально фокусник прямо перед вами показывает такой вот фокус профессионально, то в 98% случаев люди выбирают ту карту, которую просто показывают дольше всего, и при этом только 9% людей в этот момент сознают, что выбор им немножко навязали, мягко говоря. Ну и сегодня мы, собственно, будем говорить про свободу выбора. И в контексте разных э, паранормальных сеттингов мне очень нравится писатель Агата Кристи. У нее такой не знаю, дух рациональности царит в ее произведениях. И, в частности, у нее есть произведение, которое называется «Загадка Ситфорда». В «Загадке Ситфорда» описывается значит, сюжет, что группа людей собираются за столом, который может приходить во вращение после вызова духов. Они устраивают спиритический сеанс, стол начинает вращаться, они общаются с духами, дух отвечает на какие-то вопросы. И в итоге они от этих духов узнают, что некоторый их общий знакомый умер, и встревоженный этой новостью один человек отправляется собственно, на поиски, ну, поезжает к по по по по по этому самому знакомому, и оказывается, действительно он умер. И для человека, который там, является сторонником мистики, предполагают, что духи могли знать такие вещи и поделиться ими, в общем, здесь нет никакой новой информации, которая могла бы помочь раскрыть преступление. Но, на самом деле, информация здесь есть. Кто-то из тех, кто присутствовал да, во время этого сеанса, очевидно, повлиял на исход движения этого стола, э -э, осознанно или неосознанно. То есть кто-то из присутствующих э -э, является соучастником этого убийства, или знал об этом убийстве заранее, или планировал это убийство. Ну, в общем, это дает важную информацию. Так вот, э -э, вращение столов – это очень древний такой способ вызова духов. Люди собираются вокруг стола, кладут на него руки, дальше каким-то там магическим ритуалом приводят столовое вращение. И возникает вопрос, да, ну как проверить, вращается ли стол сам, или, может быть, все-таки люди этот стол подталкивают. Люди утверждают, что они стол не толкают, они могут там побожиться. Нет, мы честно просто руки положили. Этим вопросом занялся физик Майкл Фарадей, и он придумал такой достаточно креативный способ проверки. Он на стол вращающийся поместил такую липкую субстанцию, поверх которой положил бумажки, а медиумы положили свои руки на эти бумажки, и дальше Фарадей рассуждал так, что если стол сам начинает вращаться за счет каких-то духов, то стол уедет вперед, а бумажки на липкой субстанции потянутся за этим столом. А если наоборот, люди толкают стол, то сначала поедут руки с бумажками, потом потянется за ними стол, и мы увидим эту разницу. Собственно, это и он, он и увидел, что медиумы толкают стол, но медиумы при этом всячески отрицали свое участие в этом процессе и удивлялись этому результату. Более того, Фарадей провел еще один эксперимент, когда он прикреплял к рукам медиумов и к столу динамометр, который измерял силу натяжения. И когда, когда медиум пытался бы толкать стол, то он бы замечал на динамометре, что его стрелочка отодвигается, и мог бы увидеть, что он оказывает силу, давления на этот самый стол. И как только такой прибор устанавливали, сразу же медиумы переставали вращать стол, потому что они могли увидеть, что они оказывают на маленькое воздействие. Ну вот современная версия этого спиритического сеанса. Человек просил объяснения, я его дам. А, в основе такого рода поведения столов лежит то, что называют идиомоторные акты. Это когда люди а, задумываются о каком-то движении и осуществляют это движение, не осознавая, что они его осуществляют. Этот феномен изучали, а, его открыли, Уильям Карпентер и Мишель Шевроль. Вильям Карпентер предполагал, что идиомоторные акты лежат в основе возоходства, когда люди с помощью какой-то палочки там, ищут воду или полезные ископаемые, а Мишель Шевроль. Изучал идимоторные акты на примере маятников. Вы можете взять маятник, закрыть глаза и представить, что маятник вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки. И у многих людей в этот момент маятник действительно начнет вращаться, при этом они не осознают то, что они его вращают. И когда потом они открывают глаза, видят вращающийся маятник, они удивляются. И поэтому, на самом деле, многие люди начинают верить в то, что духи вращают эти маятники. Ну а Шеврой показывал, что какие-то люди вращают маятники. Вот пример современного использование маятника очистила Цикловиру не прошел тест, тест маятника. Ну вот так выглядит одна из классических форм заходства. И что интересно, вообще у заходцы в свое время заинтересовали даже Министерство обороны Великобритании, и те провели серию экспериментов, которые в итоге опубликовали в журнале Nature, где они пытались такие, этого заходца добиться, чтобы они что-то сделали. В частности, например, у них была идея, что заходцы могут искать мины. Многие лозоходцы утверждали, что они могут найти мины. Ну, из гуманных, видимо, соображений мины использовали настоящие амулежи. И, собственно, там было много разных экспериментов, но вот самый крупный, который там был, выглядел примерно так. Вот такая вот есть, как в игре Минер, большая сеточка, где случайным образом где-то клали муляж металлической мины, где-то муляж пластиковые мины, в общем, самые разные варианты этих разных мин, где-то просто покопали землю и ничего не закопали, закопали обратно, и это делали случайным образом, определяли, где что будет закопано или не закопано, и при этом те люди, которые занимались этим копанием, они в итоге не присутствовали во время самого теста, чтобы не сдать позицию того, где могут быть мины, ну и дальше там была куча лазоходцев, там было больше десятка, и они пробовали искать эти самые мины. И что интересно, когда их спрашивали, ну как у вас, до того, результаты были объявлены, их спрашивали, ну, как вам кажется, вам заходство помогло, вы нашли мины? Да, да, у нас все прямо замечательно, говорили они. Только один там сомневался, ему предложили переделать, он переделал, после этого сказал, нет, теперь все хорошо сделал. Но в итоге они давали не большее количество правильных ответов, чем можно было бы по случайным причинам. Был там и совсем такой комичный случай, когда значит, были его вот заходцы, которые предлагали искать мины по картам, то есть не ходя по полю, а просто вазы вот вокруг карты водить. А, и э, один из них провалился ну, они все провалились, но один после того, как провалился сказал, что все дело в том, что надо искать не мины, а вот если бы там закопали гомеопатические средства, то он бы его нашел. И Ему закопали бутылочку с гомеопатическим средством, он его тоже не нашел. В общем, по всем пунктам был полный провал. И э, несмотря на то, что вот такого рода критика появляется, точнее уже ну, появлялась неоднократно на страницах научных журналов, люди продолжают в это верить. Однажды я был э, таким экспертом на одной передаче на центральном телеканале. Э, тем временем, В общем, такая трешовая передача, где много орут, знаете такие. Вот, и там обсуждали тему ГМО, генетически модифицированных организмов. И там был человек, который сказал, что он ГМО с помощью лозы. Э, вот если бы там розовые ананасы генномодифицированы, он сказал, я бы еще поверил, потому что они, их видно и без лозы. Но как-то сомневаюсь, что измененные гены можно найти с помощью волшебной палочки. Вот. Другой пример, который меня очень порадовал, это человек, который искал тоже полезные ископаемые, он их искал по, с помощью лозы по Google Maps. То есть вот включает компьютер и значит палочки вводит вокруг монитора. Есть всякие там хау которые можно найти на современных сайтах, посвященных воззакосту. Вот оказывается, что чтобы искать полезные ископаемые, нужно прогореть в чакру втягивания мануса. Но главное не перенапрягать. Ну и вот всякие такие есть де деятели, измеряющие эфирное тело с помощью палочек. Ну, мне вот кажется, особенно забавно наблюдать за всеми вот этими проявлениями, э, поведение людей, когда, ну, в общем, знаешь, что за этим лежит, за этим лежит вот эта простая идеомоторика, Люди этого не сознают и построят целые там, теории про какую-то энергетику, эфирные тела и прочее, и так далее, и так далее. Но бывают и всякие забавные истории с серьезными экономическими последствиями. Например, вот этот вот приборчик, который вы видите здесь, ADE 651 он стоит там, несколько тысяч долларов, но, по сути, это такая же лоза. И она была предназначена для того, чтобы искать оружие, боеприпасы и, в частности, закупалась в огромном количестве разными странами, в частности, Ираком. И журналисты The New York Times они решили проверить значит, качество этого прибора. Они взяли машину, загрузили ее там, несколькими автоматами Калашникова с помощью полным боекомплектом и проехали через несколько иракских блокпостов, снабженных этим замечательным устройством, и никто их не спалил. Uh, в общем, работает очень хорошо, но ну, человек, который это придумал, в итоге судили за мошенничество. Но он успел очень много заработать на этом. А вот э, классический приборчик для общения с духами, тоже основанный на диаматоике, который называется «Доска Уиджа. Несколько человек берутся за вот такой вот э, девайс вот, в виде такой штучки с дырочкой. И есть доска, на доске есть какие-то буквы, есть «да», «нет», цифры, вызывают духа и дальше вот делают такие вот круговые движения совместно с помощью вот этой вот штучки с дырочкой. И смотрят, куда эта дырочка указывает, на какие буквы, на какие слова, и, соответственно, таким образом набирают какой-то ответ от духов. И часто духи таким людям отвечают. Но таких нормальных научных проверок именно доски лыджи не было. Но самой близкое к научной проверке было в шоу фокусников Пэна и Террора, которое называется Bullshit или Брехня, где они нашли вот таких вот медиумов, которые вызывают духов с помощью этой доски, и предложили им закрыть глаза, но ну, завязали им глаза с помощью, ну, закрыли глаза с помощью, с помощью вот этих штук, и э, после этого перевернули доску для них незаметным образом, и внезапно духи тоже ослепли и стали уводить руки этих людей на те места, где раньше были ответы «да» и «нет», а не там, где они были сейчас. В общем, видимо, духи пользуются зрением э, людей, общаясь с нами, э, что, в общем, забавно является научное открытие, видимо. Это Вольф Мейсинг, который, у него было много всяких разных штук, которые он делал, но вообще многие вещи, которые он делал, похожи на то, что делают фокусники. У него был трюк, где он предлагал людям из зала спрятать какой-нибудь предмет. Он сам при этом отворачивался, он не знал, где этот предмет находится. И дальше он брал кого-то из, из, из аудитории, кто знал, где находится предмет за руку. И вроде как, ну, он типа говорил, что считывает энергетику, на самом деле он считывал, видимо, и медиамоторику. И человек его как бы отводил к этому предмету. Хотя есть и другое объяснение некоторым таким приемом. Ну, например, мой дедушка, он в свое время был... На одном из сеансов Вольфа Мессинг, как раз вроде такого провожающего, и он сказал, что вот с ним это, видимо, трюк не работал. Вольф Мессинг потел, нервничал, и тогда мой дедушка подумал, что будет нехорошо, если у него не получится этот фокус. И я просто отвел его добровольно. Вот. При том, что мой дедушка был воинствующим атеистом ну, с добрым сердцем по отношению к таким людям. Так вот, не только паранормальные явления, связаны с идеомоторикой, но и некоторые социально значимые явления а, совершенно не сверхъестественного характера. Вот, например, здесь такое схематическое изображение того, что называют а, «коммуникация при поддержке». История такая, что есть люди, которые от рождения или в какого-то повреждения мозга, нервной системы не могут самостоятельно общаться с другими людьми. А, и бывает так, что они вообще никогда в жизни не разговаривали, а, ну, при этом у них есть родственники, родственники хотели бы как-то наладить с ними контакт. И поэтому очень большая была такая был, был очень большой проблеск надежды у родственников таких людей, когда пришли вот эти самые коммуникаторы при поддержке, кстати, что мы придумали технологию, которая позволяет с этими людьми общаться. Берете такого пациента за руку и помогаете ему набирать слова на какой-то клавиатуре. И после этого внезапно люди, которые никогда в жизни не говорили, начали там, писать предложения, сочинять прозу, э, стихи, я не знаю, все что угодно, писать статьи. Э, и хотелось в это верить, и было очень много сторонников. По-прежнему есть очень много сторонников этого метода, но с проверками Возникли проблемы. Ну, одна из таких красивых проверок этого метода выглядела следующим образом. Набрали группу людей, обученных коммуникаций при поддержке, сказали, вот есть девушка, девушка-инвалид, вы с ней, пожалуйста, пообщайтесь и узнаете у нее кое-какую информацию. При этом им заранее сообщали кое-какую информацию об этой девушке, а именно, там, сколько у нее там, братьев, как их зовут, что она любит есть, ну, что-то в таком духе. А на самом деле, девушка была не инвалидом, она была подставной актрисой. И просто сказали, не смотри на клавиатуру и просто ничего не делай, расслабься. При этом этим людям, коммуникаторам сообщали про нее самую разную информацию. Сама девушка не знала, какую именно информацию они сообщили тому коммуникатору, с которым она взаимодействует. Дальше коммуникатор как бы общался с этой девушкой, отвечал на какие-то вопросы. И оказалось, что в большинстве случаев, а, коммуникатор извлекает ответы на вопросы. Второе, что эти ответы на вопрос соответствуют той информации, которая была у коммуникатора, но не была у девушки. И эти коммуникаторы думают, что вся информация исходила от девушки, не от него. Причем те коммуникаторы, которые более склонны к такому вот такой вот идеомоторики, то есть, что можно проверить как с помощью теста, с помощью маятника, про который я рассказывал, то есть у них лучше маятник вращается, когда они глаза закрывают и представляют его вращение. Чем больше была склонность к идеомоторике у вот этих вот людей, тем они больше ответов как бы извлекали из, из девушки, ну, по их мнению. Хотя на самом деле девушка просто никак к этому, к этому процессу не была причастна. Но были и другие проверки, там, могут ли эти люди, которые владеют этой методикой, извлекать информацию у пациентов. Ну, если мы знаем, мы, мы точно знаем, что пациент должен был знать какую-то информацию, и коммуникатор информацию знать не может, может ли он ее извлечь, в общем, нет, не может, только какую-то общедоступную информацию. В общем, и научное сообщество от этой методики отказалось. Но, опять же, как я уже сказал, она по-прежнему популярна. Иногда это приводит к очень таким трагичным историям. Вот, например, история Анны Стапфилд заключалось в следующем. Вот эта женщина, которую вы видите на слайде, она профессор этики, борец за права инвалидов и афроамериканцев. Здесь ее уводят из зала суда по обвинению в трехратном изнасиловании инвалида-афроамериканца. Как она дошла до такой жизни? Ну, она значит, нашла вот такого инвалида и начала о нем, о нем заботиться, используя эту самую коммуникацию при поддержке. И в итоге этот инвалид начал писать там целые философские трактаты про то, как эта коммуникация в поддержке замечательная, как она работает, как это все круто. Они вместе с этим пациентом ездили на какие-то конференции, выступали. И дальше такая вот история очень травматичная, что этого пациента кто-то из зала спросил, а как вы думаете, коммуникация при поддержке может ли помочь вам Наладить отношения, завести вторую половинку, на что-то сказал, что я сомневаюсь, но мне бы очень хотелось, и в этот момент сердце Анны Стапфилдрогнуло, она поняла, что она влюбилась вот в этого своего опекаемого ей инвалида, призналась ему в любви, узнала, что он ее любит в ответ, но на самом она при этом общается сама с собой, но это добавляет некоторую как бы не знаю, и, и грусть, и в то же время некоторую ир иронию этой истории. Вот. Дальше она предложила ему заняться сексом, тот согласился, они попробовали, у их не получилось, потом вроде как второй раз попробовали, вроде как получилось. В общем, потом третий раз, и после этого она пришла к родственникам этого самого мужчины и сказала, что я ухожу от мужа и своих детей, хочу жить с вашим этим, и хочу быть его пекуном. А в этот момент у этих родственников проснулось критическое мышление, они проверили, может ли она из помощью этой коммуникации извлечь из этого пациента некоторую информацию, которая только ему была доступна, ну и а ей нет. И она этот тест провалила, и после этого они сказали, что, пожалуйста, отстаньте от нашего нашего инва инвалида, и она, она не унималась, э, требовала, чтобы ей передали его под опеку, тогда они вызвали полицию, и вот полиция спросила, так что вы говорите, ты радостным сексом занимаешься, он недееспособный инвалид, вы его изнасиловали. А, ну и, собственно, вот история-то еще не закончилась, то есть ее, ее последнее, что я читал, ее приговорили, но она подала апелляцию, и сейчас это очень активно обсуждается в западной там, прессе, а, потому что понятно, что она не хотела никого насиловать, и, скорее всего, она была искренняя в своих там, чувствах, но э, она стала жертвой вот такой вот когнитивной ошибки вот идиомоторных актов. А, следующая часть лекции потребует э, сначала такого маленького лирического отступления. Вот здесь э, будет слайд, где я хочу продемонстрировать вам, как современная нейронаука научилась читать мысли человека. Uh, это, это видео, сейчас я его запущу, оно взято из научной статьи, где придумали следующее. Берут человека, засовывают его томограф, который анализирует активность мозга, достаточно грубо анализирует, но достаточно оказывается хорошо, чтобы читать некоторые его мысли. Uh, человек uh, смотрит большое количество видеороликов, и томограф смотрит, как контент видеороликов коррелирует с активностью мозга и пытается прогнозировать что же человек видит, основываясь на активности его мозга? После этого берут другие клипы там нарезки из YouTube, показывают человеку эти новые клипы, на которых компьютер не обучался. И при этом у компьютер есть большая библиотека тоже клипов там с YouTube, по-моему, и компьютер пытается подобрать из своей большой библиотеки клипов такие, чтобы они подходили под тот, под, под, под тот след активности, который наблюдается по данным МРТ. То есть компьютер получает теперь на вход только данные МРТ, у него есть модель мозга данного пациента и его активности, и он прогнозирует, что же человек видит. Вот слева вы видите реальный клип, который видит человек, а справа то, что рисует компьютер. Сейчас, секунду. Там берется много клипов, и они как бы накладываются друг на друга, то есть получается такое объединенное обобщение, там десятка лучших клипов, которые лучше всего подходят по мнению компьютера. Вот особенно хорошо с лицами получается. Но вот Немножко ученые приблизились к тому, чтобы читать человеческие мысли, но еще все-таки достаточно далеко. До этого, но испытуемым вот в следующем эксперименте, который я сейчас хочу рассказать, они были под впечатлением, что ученые уже умеют читать мысли, потому что их обманывал специально обученный фокусник. Что придумали авторы этого исследования? Они брали людей и говорили им, "Смотрите, у вас есть прибор, который может читать или внушать вам мысли. Прибором этим был томограф, но томограф на самом деле не работал, а оперировал не ученый, а фокусник. И фокус выглядит в обоих случаях, как в случае с чтением мысли, так и в случае с внушением мыслей. Следующим образом, человек ложится в томограф, ему говорят, сейчас мы читаем ваши мысли, загадайте ну, какое-нибудь число, человек загадывает, допустим, там, 17, его спрашивают, какое число вы загадали? А сначала на там, томограф распечатает бумажку какую-то, в случае с чтением мысли, человек говорит, я загадал число там, 17, фокус тебе достает эту бумажку, и говорит: видите, томограф именно это и прочитал. То есть, совпало. И человек находится под впечатлением, что, действительно, там Ограф прочитал мысль. А в случае с внушением мысли делалось ровно то же самое, такой же трюк, только, опять же, значит, распечатывая сначала бумажка, здесь говорилось, это там, на этой бумажке написано число, которое мы вам будем внушать. Какое число вам внушили? Человек говорит, там, БАТ-7. Опа, 27 на бумажке. Это делают с помощью ловкости рук. Там, я не специалист в иллюзионном искусстве, но такие фокусы фокусники показывают регулярно. Так вот, люди находились под впечатлением, что им могут внушить мысли, или могут прочитать их мысли, и авторы исследования интересовались, как отличаются ощущения людей, когда они загадывают число, ведь в обоих, в обоих случаях они загадывают число. В условиях, когда они думают, что они сами загадывают число, или в условиях, когда они думают, что эту идею им навязывают извне. И оказалось, что есть большая разница. Разница заключается в том, что когда человеку кажется, что ему внушают число, он достаточно часто описывает это как то, что выбор не был его собственным. Он почувствовал, что что-то влечет его к числу, он думал об одном числе, а потом какой-то голос заставил его передумать, и он подумал про другое число. Число пришло откуда-то извне. Это то, как типично люди описывали себя, люди гораздо меньше описывали ощущение своей собственной свободы, принимая такого рода решения. Когда мы их спрашиваем, насколько вы были свободны в своем выборе, ну нет, не был свободен в своем выборе. То есть наше восприятие того, насколько мы свободны, можно таким образом обмануть. Если мы ожидаем, что нас, нам могут что-то внушить, то мы можем в это поверить. И может быть поэтому так популярно такое явление, как, допустим, гипноз. Вот Один очень известный гуру эзотерики, его зовут Николай Левашов, академик трех фейковых академий. Вот он использовал такой прием на своих выступлениях, он собирал значит, большую аудиторию, и дальше говорил, смотрите, вас делайте следующее, возьмите руки и сложите их вместе. А теперь значит, дальше он там управлял энергией космоса значит, для того, чтобы у людей руки как бы слиплись. Дальше он предлагал людям попробовать руки разлепить, и оказывалось, что у достаточно большого процента а, присутствующих руки не разлепляются. И именно этих людей, у которых руки не, разлеп, не разлепляются, <coughs> с навычной точки зрения мы бы их назвали гипнабельные люди, а, которые. Понятно, что нет никакой космической силы, которая слепляет их руки, но они поверили, что она есть, и поэтому вот им. У них, им кажется, что они не свободны в том, чтобы раздвигать свои руки. А им их он отбирает и говорит, что вот это вот избранное, с ними я буду дальше работать, все остальные валите нафиг. Вот. Тот же самый прием используют в шоу Звезды под гипнозом. Но, с одной стороны, там есть просто актеры, которые делают всякие странные вещи, на то они и актеры там, и звезды, но с другой стороны, там есть просто такая же сцена, где они работают с аудиторией, отбирают из аудитории тех, кто не раздвигает руки, так же, как у Левашова, и после этого эти люди вытворяют странные вещи. Понятно, что люди сами вытворяют эти вещи, но они не осознают, что они их делают по собственной воле. И на самом деле, если бы мы предложили сделать что-то такое, что шло бы в разрез а с их глубокими убеждениями ну, например, там, убить кого-то или там, прыгнуть со скалы то они бы этого не сделали, потому что так это не работает. А вот еще один пример, на что думаю, способна такая вот сила гипноза. Называется видео православный бой православным, «Бесконтактный бой православным крестом». Понятно, что человек сам перевернулся, но он, может быть, и находится под впечатлением, что а, здесь нет его воли. Хотя а, есть еще ходят слухи, что он просто бьет, бьет этим крестом по голове тех, кто а, не хочет ворачиваться от бесконтактных ударов, а, но а, одно другому на самом деле не противоречит. Вот. В какой-то момент люди могут научиться, что нужно так себя вести, и после этого они начинают верить некоторую мифическую силу бесконтактного боя. А, ну вот, до сих пор я говорил про некую психологическую э, подоплеку вот этой истории про наше восприятие свободы воли. Немножко поговорю про нейробиологию этого всего. Есть такой э, синдром, который называется синдром чужой руки, когда человеку может казаться, что он не управляет какой-то своей конечностью, Как правило, рука, хотя бывают и ноги чужие. Э, обычно это возникает из-за повреждений мозга. То есть э, есть несколько разных отделов мозга, которые в этом задействованы, повреждения которых приводит к разным вариантам синдрома чужой руки. Ну, например, может повредиться фронтальная кора, может повредиться теменная область или мозолистой тело, которое соединяет левое и, и правое полушарие, такой пучок волокон, э, позволяющий двум полушариям как бы синхронизировать свою деятельность. Так вот, повреждение этих областей приводит к разным вариантам этого синдрома, ну, например, бывали случаи, когда человек там, пытается одной рукой затянуть рубашку, другая ее расстегивает, одной рукой тянется к стакану, сфотой другая его опрокидывает. Человек мог носить себе увечье непослушной рукой. Был пример женщины, которая себя так избивала. Часто люди боятся, что рука может их избить, даже когда она их не избивает. Были примеры, Совсем экзотичная, например, вот название научной статьи «Непроизвольная мастурбация как появление синдрома чужой руки, вызванного инсультом». У был инсульт, и после этого он не мог контролировать, как его рука делала неприличные вещи. И вот там этот термин «мастурбация», можно сказать, как на академическом языке, это «сложные непроизвольные движения». Вот так это нужно правильно говорить, чтобы не использовать слово «мастурбация». Бывали примеры, там человек засыпает, просыпается, его рука парит в воздухе сама по себе. Бывают варианты, когда чужая рука как бы не полностью ну, как бы доминирует, то есть иногда она выполняет, живет своей собственной жизнью, иногда она послушается своего хозяина. В частности, вот такого пациента засунули в томограф, то есть у него было так, иногда рука Делать то, что он ей скажет, иногда она просто бежит, а иногда она начинает жить своей жизнью. И они сравнивали активность мозга этого пациента в условиях, когда, собственно, вот три этих разных состояния. Да, рука движется сама, по, по мнению человека, по его воле и э, не движется вовсе. И Опять же, там, всякие сторонники мистики, там, когда им рассказывают такие истории с чужой рукой, они говорят, ну да, им управляются там, из космоса, рептилоиды взяли контроль или спецслужбы, там, встроили ему чип, но, конечно же, все это является полной ерундой. А во всех случаях, когда рука движется у такого пациента, у него активируется моторная кора в головном мозге, та самая область, которая придает сигналы спинной мозг, дальше оттуда сигналы идут, собственно, конечности, и понятно, что мозг управляет рукой. Но в случаях, когда человек осознает, что он управляет своей рукой, также активируются другие области мозга, в частности, там есть область в передней части, фронтальной коры, которая, по-видимому, по современным представлениям, участвует в планировании каких-то осознанных наших действий. То есть мозг он не только делает, отдает команды «рука, сгибайся», он еще планирует, рука должна согнуться, и когда она согнется, она согнется определенным образом, и я получу некоторую определенную обратную связь. В зависимости от того, какую обратную связь мы получаем и насколько эта обратная связь соответствует нашим планам, мозг моделирует наше восприятие свободной воли. Если план совпал с тем, что получилось, значит действие было выполнено по моей воле. Мой мозг смоделировал, сделал то, что было смоделировано. Я отвечаю за этот поступок. Если же этой модели не было, а действие сделано, значит, действие было сделано по каким-то внешним силам. Кто -то, кто то Рука моя сама что-то сделала. И что интересно, можно ударить человека током в определенной области мозга, чтобы сделать как, например, ударить в префронтальную, в кору, извиняюсь. Можно сделать так, что у человека рука дернется, но при этом он будет отрицать, что он этого хотел, а можно ударить его в темную, область, тогда человек может возникнуть желание двигать рукой, а если ударить очень сильно, то рука может даже не сдвинуться, но человек скажет, что он сделал движение. То есть э, свобода ну, наше восприятие того, когда мы считаем, что мы сами сделали какое-то движение или нет, это на самом деле не то, что стопроцентная вот, данность, которую мозг э, знает наперед со стопроцентной точностью, нет. Мозг использует какие-то модели, использует Uh, какие-то внешние сигналы для того чтобы понять что от него зависело что нет задним числом и после этого говорит ага вот это сделал я и это подводит нас к совсем интересному случаю вот такой вот чужой руки это раз история когда человеку перерезают мозолистое тело которое соединяет левый правый полушарий зачем это делают uh, точнее уже не делают делали раньше uh, История была такая. Были пациенты, страдающие эпилепсией, очень тяжелой формой этого заболевания, при которых возникает очень сильная активность в мозге, которая распространяется в соседние участки, дальше распространяется на весь мозг, и это приводит к очень сильным там, судорогам, и в итоге может привести к смерти. Не было в те времена хороших лекарств, не было хороших там, способов, локальной диагностики, где именно начинается этот припадок, чтобы локально вырезать что-то, чтобы это не возникало, и делали вот такую радикальную операцию, перерезали вот этот пучок волокон, соединяющий левое и правое полушарие, чтобы хотя бы одно полушарие не впадало в этот эпилептический а, припадок. А, и вот таких вот пациентов, которым перерезали мозолистое тело, изучал в частности Роджер Перри, который в итоге получил Нобелевскую премию за опыт на таких пациентах. А, и что писал Роджер Эксперри, такого интересного он обнаружил у этих пациентов, с одной стороны, казалось бы, им сделали радикальную операцию, перерезали огромный пучок волокон, но вроде как ничего не изменилось, вроде как э, родственники не замечают каких-то особых изменений за этими пациентами, сами они не замечают, что с ними что-то не так, и ведут они себя совершенно нормально, но в очень специфических задачах можно доказать, что как будто бы э, у них возникло внутри две, две в кавычках личности. Что это значит? Там два разных набора представлений об окружающем мире. Одно с левым повышаем, другое с правым полушарием. Берем такого пациента, даем ему в левую руку одну игрушку в правую другую игрушку, разные на ощупь. Потом эти игрушки скидываем в мешок, в мешке много разных игрушек, и просим его найти, что, что было у него в левой и в правой руке. Левой рукой пациент может найти то, что он держал в левой руке, но он не может левой рукой найти то, что он держал в правой руке, и наоборот. Правой рукой он может найти то, что держал в, в правой руке, но не может найти то, что держал в левой. Как будто бы эти руки у него живут, име, а, а, а так получается, что левая полушария управляет правой рукой, правая управляет левой рукой, а, и в итоге получается, что левая полушария понятия не имеет, что было в левой руке, и поэтому он не может собственно найти этот предмет. Сейчас я покажу небольшую видеодемонстрацию того, что возникает у таких людей. Это из таких оригинальных экспериментов Вот на этих пациентах. Здесь человек должен собрать из кубиков картинку, которая у него вот здесь а, с, слева изображена, а, слева от него. И вот сейчас надо делать левой рукой, которая управляется правым полушарием, и правый полушарий у него обладает хорошим пространственным мышлением, и вот он справился с этим заданием. А теперь его просят сделать то же самое правой рукой, а так получилось, что левый полушарий у него не очень хорошо владеет пространственным мышлением, и он не может задание сделать. Вот он мучается, и обратите внимание на его левую руку сейчас, он на ней сидит. Он сидит на ней не просто так, а потому что тем временем правый полушарий, который управляет этой левой рукой, видимо, ну это моя интерпретация, да, она как недовольна производительностью другого полушария, и вот он снова сидит на этой руке. Ну а дальше ему предлагают сделать задание двумя руками, и можно заметить, что тут возникает э, некоторая проблема. Сейчас вы ее увидите более отчетливо. Руки как-то не, не очень согласованно действуют. Вот. Не только такие вот э, тактильные нарушения возникают, но можно показать и зрительные эффекты, в частности, если человеку показать объект в крайнем левом визуальном поле, то информация об этом объекте оказывается только в его правом полушарии. Если объект находился только в правом поле зрения, крайнем, то он оказывается информация о нем зрительная только в левом полушарии. Если мозолистая стекла перерезана, полушария не обмениваются этой информацией. Мы можем сделать так же, человек одним полушарием увидит одну картинку, другим полушарием другую. Но, естественно, только для пациентов речь идет. Uh, и Роджер Спири с, с его коллегой Майком Газани где, собственно, делали такого рода эксперименты, в частности, вот самый такой классический uh, эксперимент, uh, который там во всяких учебниках приводится. Uh, вот есть два изображения, в левом крайнем поле зрения человеку показывают заснеженный домик, в правом крайнем поле зрения ему показывают куриную лапку, и дальше его просят выбрать из набора картинок те картинки, которые у него ассоциируются uh, с тем, что он увидел. И в итоге он берет, значит, его, его левое полушарие видело куриную лапку, и оно берет правой рукой курицу, что логично. Правое полушарие видела заснеженный домик, и оно логичным образом левой рукой берет лопатку для уборки снега. Но затем человека спрашивает, зачем ты взял лопатку для уборки снега? Говорящее полушарие у людей, как правило, левая, поэтому вопрос адресован ему. И левое полушарие понятия не имеет, почему оно взяло лопатку для снега, и оно говорит для того, чтобы убирать курятник. Потому что про куриную лапку оно знает. И оно пытается интерпретировать. Вот, собственно, одна из идей, что когда мы знаем, что мы что-то сделали, но мы не знаем, почему мы это сделали, мы уже постфактум можем придумать, почему мы это сделали. И именно поэтому у людей у которых перерезано-мозолистое тело, у них есть левое, правое полушария, как бы немножко автономные, они при этом не испытывают ощущения, что тут два человека во мне живет, потому что каждый берет на себя всю ответственность за все, что происходит. Ну, по-видимому, так получается, во всяком случае. Но не только у людей с перерезано-мозолистоем телом возникают подобного рода эффекты, когда они оправдывают свои, точнее, не свои решения. Вот здесь... Картинка из опытов Петра Йохансена, который делал следующее. На самом деле очень сложно поверить э, в то, что так работает, но можно потом на ютюбе найти ролик. Я, к сожалению, забыл его при пригрузить, найти ролик этого видео этого эксперимента. Суть в следующем, э, Человеку показывают две фотографии, ну, знаете, да, пока показывают серию фотографий, серию с пары фотографий, э, допустим, девушек. Вот есть девушка слева, девушка справа, и человеку предлагают выбрать, какая девушка ему нравится больше. Человек, допустим, выбирает девушку вот слева. Дальше человек, который сидит напротив, на самом деле фокусник, опускает вот так вот руки, передает человеку ту фотографию, которую как бы он выбрал, но за счет того, что это фокус, человек получает ровно противоположные фотографии, сам того не осознавая. А тут фокус заключается в том, что а, тут две фотографии в каждой руке у него, одна за другой, у той, которая Сверху красная э, задник, а у той, которая спереди, ну, и которая, оказывается, снизу, когда положит, у нее черный задник, который сливается с черным фоном, поэтому фокусник подвигает вперед верхнюю, ну, то есть противоположную фотографию, а черный потом задвигает обратно, и никто этого не замечает. Так вот, оказалось, что когда такой фокус проводит, большинство людей не замечают подмену а, и начинают объяснять, почему они выбрали ту девушку, которую они не выбирали. Тут а, ну, приводятся всякие примеры и цитат. Почему, как люди себя оправдывали, говорят, ну, она пр прекрасна, я бы скорее к ней подошел в баре, чем другой, и мне нравятся ей сережки, она похожа на мою тетушку, и она более приятна, чем другая, она выглядит очень горячей, и так далее. Причем они пробовали этот эксперимент по-разному, и даже в таких условиях, когда девушки не очень похожи, когда у человека есть очень много времени на то, чтобы сделать свой выбор, люди все равно обманываются в большинстве случаев. И... Более того, были дополнительные эксперименты, где делали еще более изощренные вещи. То есть, человек сначала оценил некоторый набор девушек там, по уровню привлекательности, ну, как-то какие-то оценки расставлял, после этого с ним проводили вот такую манипуляцию, где ему подсовывали фотографии, которые он не выбирал, как более, ну, одну девушку, которую он считал менее привлекательной, подсовывали как более привлекательную, как будто бы он ее выбрал, и после этого у людей менялись оценки девушек, которых они видели, и как бы они уже постфактум тех девушек, которых якобы они выбрали интерпретировали как более красивых, чем изначально. То есть можно повлиять на наше восприятие таким образом. И еще один эксперимент, который говорит, как это вообще имеет важное прикладное значение, допустим, в криминалистике, когда с помощью такого трюка людям подменяли как бы их свидетельские показания. То есть человек говорит, что там преступление происходило определенным образом, описывал определенным образом преступника, ему делали там фейковый э, отчет, который якобы он сам написал, и после этого человек начинал следовать, э, если это сделать очень убедительно, так что человек поверил, что это таки его отчет, человек может изменить свои показания в угоду этому новому фейковому отчету, э, и теперь для него реальность стала немножечко другой. И это все говорит о том, что наше представление о том, что чего мы хотим, какие у нас представления там, о красивых девушках, а, и вообще о том, что происходит вокруг нас, они подвергаются вот таким вот манипуляциям. И это подводит нас к последней истории, связанной с свободой воли. Это опыты а, знаменитого ученого Бенджамина Либета, который исследовал, можем ли мы заранее, анализируя активность мозга человека, предсказать, что он совершит тот или иной свободный а, выбор. И эксперимент заключался в следующем. Человека подключали к энцефалографу, который измеряет э, достаточно грубо, опять-таки, активность мозга э, в определенных его местах в зависимости от того, куда его подключите. он нашел э, определенный способ расположить электроды, чтобы измерять то, что он называл потенциалом готовности, э, и измеряя самый потенциал готовности, оказывается, что можно там за э, значительное время, там ну ищет типа о секундах, э, заранее предсказать, что человек нажмет на кнопку. Точнее, заранее предсказать, что человек решит нажать на кнопку. Потому что человек смотрит на таймер перед своими глазами и определяет, в какой момент он решает нажать на кнопку. После этого он нажимает на кнопку, решает он немножко раньше, чем нажимает. И это можно там померить. Там есть задержка между решением и нажатием, э, там несколько сот миллисекунд. А но прибор знаешь, что человек нажмет на кнопку еще раньше. Этот эксперимент там воспроизводился в самых разных условиях. Можно заранее предсказать, не только нажмет ли человек на кнопку, нажмет ли он на левую или на правую кнопку, можно предсказывать заранее, решит ли он нажать на левую или на правую кнопку. Можно заранее предсказывать, какую математическую операцию человек решит сделать, сложение или вычитание то есть более абстрактные задачки. Но Самая забавная, наверное, демонстрация, это вот то, что здесь. Это TED-talk профессора Морана Керфа, который подключает, вот, в данном случае, испытуемую к энцефалографу, и задача у этой девушки нажимать на кнопки, когда, эти кнопки, ну, когда не горят красные лампочки. То есть она выбирает, какую кнопку она хочет нажать, но ну, важно, чтобы она нажимала на кнопку, когда красные лампочки не горят. Но поскольку энцефалогов читает ее мысли в некотором смысле и определяет, что она захочет нажать и когда она захочет нажать, собственно, она не может справиться с этим заданием, потому что как только она решает нажать на кнопку, кнопка загорается. что происходит. Mm -hmm. вот. И Церф он приводит здесь такую метафору, что представьте себе, что вы пришли в ресторан, и вы хотите заказать какое-то блюдо, и говорить, а можно мне, пожалуйста, кто фициант вас перебивает, салата уже нет. Он такие, а можно мне тогда картошки фри тоже больше нет. Вот, э и это подводит нас к тому, что видимо прав был Спиноза, когда говорил, что люди лишь по той причине считают себя свободными, что свои поступки они сознают, а причин их вызвавших не знают. Но это не э эту фразу и вообще эту идею можно как неправильно интерпретировать. Ну вот, смотрите, мы, мы принимаем какие-то решения. Ну кто мы? Мы – это наш мозг. Наш мозг принимает какие-то решения, основываясь на предыдущем опыте жизненном, о текущем как бы, его состоянии, с учетом каких-то внутренних сигналов, внешних сигналов, которые поступают нам от органов чувств, да, так же, как компьютер э, может принимать какие-то решения на самом деле, основываясь на каких-то алгоритмах, но мы тоже принимаем решения основываясь на каких-то внутренних, более сложных, конечно же, более сложных, но такие э, физиологических процессах, которые протекают в нашем мозге. На мозг — такая глубокая нейронная сеть, которая анализирует информацию, делает выводы об окружающем мире, принимает какие-то решения. Но э, эта, эта картина, она конечно, противоречит всяким э, не знаю, духовным представлениям, что есть какая-то отдельная там, душа, которая там, принимает решения сама по себе, а мозг он, как бы сам по себе. Мозг принимает какие-то решения, многие вещи, которые мозг обрабатывает, информацию, которую он обрабатывает, э, эта обработка информации происходит неосознанно для нас, поэтому не все, не все наши решения мы осознаем, почему мы их сделали. Э, и, Почему такие полезно эту штуку, как свободу воли, использовать в нашем повседневном обиходе? Думать, что другие люди обладают свободой воли вот именно в таком, не знаю, каком-то посредственном виде. Мне очень нравится такая аналогия, она была, прозвучала у физика Шона Керрела. У него была такая идея, что вот смотрите, вы можете взять какой-нибудь газ, и в этом газе у вас движутся молекулы. В принципе, если вы знаете скорости молекулы положения этих молекул, вы могли бы, имея огромные вычислительные мощности, просчитать, как э, этот газ будет устроен в следующий момент времени. Но можно сделать проще. Для любой точки зрения, с любой практической точки зрения, проще взять там, уравнение идеального газа, PV равно Нью и вы сможете предсказывать важные там, макропараметры этого идеального газа, э, ну обычного даже газа, э, ну, обычно он и есть вы можете предсказывать его состояние в другой момент времени. Так вот, то же самое с, нашей, там, с нашим представлением о свободе воли. Мы могли бы, наверное, предсказывать поведение каждого человека, если у вас будет какой-то супермощный прибор, который анализировал бы активность каждого нейрона, могли бы точно сказать, что человек скажет сделает, еще может быть до того, как человек сам осознает, что он скажет и сделает, но такого прибора у вас нет, и он был бы непрактичен, и, скорее всего, нам бы не хватило учитывательных мощностей, чтобы его сделать. А, поэтому мы и употребляем такое упрощение, что да, люди свободно принимают решения, и это ничего не зависит, кроме как от них самих. А, у меня все. Спасибо за внимание. А, у меня есть с собой книжка, правда, не про паранормальное, а про генную инженерию. Она будет за лучший вопрос. Вот. паранормальные инстуги, которые не объяснены наукой. Ну, именно паранормальные — это сложно. То есть, есть куча вещей, которые, в принципе, не объяснены наукой. Да, там, э, что такое, там, не знаю, темная материя, там, не знаю, если взять какую-нибудь э, астрофизику. Э, есть куча таких частных вопросов. Именно с паранормальным э, иногда мы не знаем, что именно произошло, но мы можем предполагать, там, целый набор объяснений. Мне нравится вот такой анекдот, который рассказывал знаменитый математик Израиль Моисеевич Гельфанд на биологическом семинаре, куда ходил мой отец. Собственно, анекдот мне отец пересказал. Анекдот выглядел так, что журнал «Огонек» напечатал статью, про которых человек, он открывал штопором бутылку и так извернулся, что проглотил штопор. И в качестве доказательства журнал «Огонек» публиковал фотографию штопора. Но вот с многими паранормальными заявлениями значит, проблема выглядит следующим образом. Что нам говорят, что как вы объясните там, некоторые события, но в действительности нужно объяснить появление свидетельства об этом событии. Люди могли что-то выдумать, плохо запомнить, стать жертвой манипуляции. Возникает куча потенциальных объяснений, какое из них правильное или более правдоподобно не всегда можно сказать, на то, что они существуют, эти альтернативные объяснения, которые никто не исключил, это, можно сказать, про любое заявление о паранормальном. Собственно, для этого и там придумана там, та же премия Гудини, которая является аналогом того, что на Западе делалось фонд Джеймса Рэнди, который миллион долларов предлагал за демонстрацию паранормального, что давайте вы продемонстрируете паранормальные способности в условиях, когда альтернативные объяснения в виде там, плохой памяти или еще чего-то, э, пересказы каких-то баек, которых на самом деле не было, чтобы все эти альтернативные объяснения были исключены. Ну и вот в таких вот условиях, когда это был бы нормальный такой научный эксперимент, ничего паранормального не демонстрируется, поэтому нечего как бы объяснять. Ну а так есть отдельные какие-то сказки, какие-то истории, появлению которых может быть очень много объяснений, начиная от того, что ты просто нарочно выдумал, и заканчивая тем, что это какая-то определенная когнитивная ошибка, ложная память или что-то в этом роде. Я бы не сказал, что люди прямо э, хотят верить. Э, ну, мы, не, мы, мы, мы не столько же решаем, во что мы хотим верить, потому что мы хотим верить. Да? Мы просто считаем какие-то объяснения, какие-то явления правдоподобными. Может быть, более правильный вопрос, почему люди верят в паранормальное. Э, а ответ на этот вопрос, мне кажется, следующий, что вот есть некоторые эволюционно сложившиеся, правильные принципы мышления, которые позволяют нам адаптироваться к окружающему миру, которые имеют очень специфические баги, глюки. Ну, например, очень полезный инструмент в нашей повседневной жизни — это наша способность предсказывать, создавать, конструировать причинно следственные связи. Если одно событие случилось после другого события, то мы предполагаем, что, возможно, это первое событие вызвало второе. И часто так оно бывает, и замечать такие вещи полезно. Но очень часто также бывает, что два события хронологически одно следует за другим, но никак причинно-следственным образом не связаны. Там Петух прокукарекал, солнце зашло. ясно, что если мы зарежем петуха, солнце все равно взойдет, потому что здесь нет причинно-следственной связи, но есть хронологическая шкала. В случае с петухом и солнцем люди как-то еще более-менее приходят к нормальному выводу, что здесь нет связи, но, например, Человеку было плохо, он сходил к экстрасенсу, и к целителю ему стало лучше, он уже сразу спешит сделать вывод, что экстрасенс существует и помогает лечить какие-то заболевания. Вместо того, чтобы критично рассмотреть эту информацию и рассмотреть альтернативное объяснение, что он просто сам поправился, и экстрасенс здесь ни при чем. То есть, в принципе, он руководствуется достаточно правильной в большинстве случаев такой евристикой, что да, если одно событие было после другого, то между ними есть связь. но забываешь, что это не строгое правило, а некоторый полезный инструмент, который позволяет какие-то предварительные делать выводы, которые потом можно еще перепроверять аккуратно, что действительно есть причинно следственная связь. А, вот такого рода когнитивных ошибок можно привести много. Ну, вот в, здесь я больше рассказывал, например, про диамоторику. Да? А, тоже пример а, вот, некой когнитивной ошибки, которая склоняет людей к вере в определенного рода сверхъестественное явление. Ну, как человек берет в руки маятник, он не учает вращаться, он не осознает, что он его вращает, и приходит к выводу, ну, очевидно, что если я его не вращаю, значит, его вращают духи. Ну, как, как это логичное как бы, объяснение, если человек не в курсе того, что есть идеомоторика. А, я думаю, -то так. Ну, с битвами экстрасенсов тут сложно сказать, какой, какой вклад вносит, например, просто маркетинг этого всего. Там же бизнес, там же реклама, там же прайм-тайм центрального телеканала, но какой-то вклад, конечно, вносит общая склонность людей доверять другим людям, некритично относиться к информации, в которую верит большое количество людей, такой конформизм, склонность людей ну Опять же, тем же самым ошибкам, вроде, там после, значит, следствие. На этих э, шоу, там, на самом деле, используется много всяких разных штук, начиная от просто прямого подлога и заканчивая, например, игрой с теорией вероятности. Типа того, что если вы возьмете очень много экстрасенсов и будете их тестировать на то, чтобы они нашли человек, спрятанного в одном из там, 20 багажников, кто-то из них найдет с первого раза, просто потому что вы тестируете много-много-много-много-много раз. А кто-то должен выиграть в лотерею, кто-то из них там должен угадать. Соответственно, мы этого человека просто объявляем главным экстрасенсом и дальше переводим его на следующий этап. Опять же… Да, вы связи, как вы говорите, нет, да? Ну, Здесь складываются в данном случае два фактора. Первый – это иллюзия причинности, когда возникает вот эта ошибка после значит, следствия. В то время, когда причинно-следственной связи нету, Человеку было плохо, он сходил к бабке, ему стало лучше, он думает, что это потому, что бабка помогла. А, люди обычно обращаются за помощью, когда максимально плохо, за состоянием, когда максимально плохо. Часто следует состояние не максимально плохо, некоторое улучшение самочувствия, если речь не идет про смертельное заболевание, после которого следует смерть. Но, покуда человек живой, то если ему было плохо, то с тех пор ему стало лучше. <laughs> вот. а, я думаю, каждый из нас может привести много примеров в своей жизни, когда им было хуже, чем сейчас. А сейчас, наверное, большинство вас и детектическое И Второй момент, да, это то, что мы склонны доверять другим людям и их опыт, топ. Ну, в принципе, это тоже очень важно, потому что наша культура передается через доверительные отношения. Я рассказываю какую-то историю. И Люди, которые меня слушают, они как бы предполагают, что я не хочу соврать, что я действую и в том числе и в их интересах, пытаясь быть честным, пытаюсь быть объективным, пытаясь разобраться в том, как перенос на самом деле устроен. Но во многих случаях это полезно делать такое предположение, но иногда мы сталкиваемся с тем, что человек просто транслирует какие-то глупости, и другие люди просто ему верят. Ну как же он, не будет же он врать, правильно? Вот человек говорит, я сходил к колдуну, колдун там заговорил, мне ножом махал возле глаз, и у меня ячмень прошел. Вот, ну, не будет же этот человек выдумывать такую историю. Не будет же он ошибаться. Да. Некоторые есть. Были исследования, что немножечко у них ухудшается память, но не то чтобы как-то очень критично. что за переводы из краткосрочной и долгосрочной памяти отвечает гипокамп и повреждение этого, этой области мозга ну там немножко все сложнее но примерно так есть повреждения мозга из-за которых человек он допустим может помнить все что было в его жизни раньше но не будет запоминать какие-то новые события если мы говорим про то где хранится память о том что было в, там, в прошлом то по-видимому она достаточно ну, скажем так, широко разбито по разным отделам мозга, и, грубо говоря, там, когда человеку повреждают как-то мозг, э, то на памяти это сказывается, там, какие-то могут забываться, но... Э, это все очень ди ди ди диффузно, то есть как бы... Э, э, но это... На самом деле большая загадка то, как именно все устроено в плане памяти, как, как она хранится, есть некоторые догадки того, как это сделано, но все достаточно сложно. Вас интересует, в смысле, на, на, на, на пациентах с перерезанным мозолистым телом? Да, да, да. А, вот именно такого рода эксперимент я не припомню. Может быть, я упустил, но нет. Можно тогда Да. Но я не слышал ни исследований про то, чтобы выявили какие-то ну то есть какие-то особенности строения мозга или а, генетических факторов, которые бы предсказывали, будет ли человек внушаемый. Если честно, это интересный вопрос, есть ли такие, я не знаю. Можно поискать в литературе, но я сомневаюсь, что они, они, они были. Я думаю, что, ну, есть, когда я читал по этой теме научной публикации я такой похожие вещи искал и не нашел но ну, может быть они где-то есть просто скрываются от меня и птиоиды скрывают но в принципе действительно где-то по разным оценкам там, около 20 людей как бы гипервнушаемые. И есть даже вопрос о том насколько эта внушаемость она воспитывается Можно, мы можем не внушаемый человека сделать невнушаемого. И тут, в принципе, важно то, что на внушаемость в целом зависит ваши ожидания. То есть, грубо говоря, если я сейчас, допустим, здесь присутствует внушаемый человек, но я себя не позиционирую как гипнотизер, я тут значит, наоборот разоблачаю гипноз, говорю, что это фигня, если я буду с этим человеком э, ну, взаимодействовать и пытаюсь его типа, в шутку загипнотизировать, то это не сработает, даже если он внушаемый, потому что он как бы ну, контекст неправильный. Но если сюда придет человек, который скажет, да нет, этот чувак, который здесь стоит, вещает, он ничего не шарит, я вот настоящий гипнотизер, вот у меня тут ордена, значит, из Академии гипноза, сейчас я вас загипнотизирую, то вот уже в этом сеттинге более вероятно, что он загипнотизируется. Чем больше факторов склоняет человеку к тому, чтобы он допустил возможность того, что сейчас он будет делать что-то, что-то, чего он ну что-то, что, что, что, что от него не зависит, что его свобода воли будет нарушена, тем более вероятно, что он так и будет делать. Ну вот он прочитал книжку про то, что гипноз это офигенная тема, и после этого его внушаемость повысилась. А он прочитал книжку скептиков про то, что гипноз это как бы только для тех, кто внушаемый, вот себя внушаемым не считает, и его внушаемость понизилась. Но как бы я не уверен, насколько это хорошо изучалось, но кажется, что как-то так должно быть. Функция, да? это, может, значение, нужна, например, реакция, я, я думаю, что это просто следствие того, как мозг вообще пытается понять, что от меня зависит, что, что от него зависит, что нет. То есть, э, вот сейчас у меня была какая-то в голове э, идея. А, вот э, наши ожидания, ну, они вообще на самом деле влияют нас даже на уровне самого простого восприятия. Э, ну, например, вот э, есть такие видеоролики на YouTube, которые называются там, misheard lyrics, когда показывают э, песню на одном языке, спускают субтитры на другом языке, и мы слышим в песню слова, которых там нет. Но при этом до того, как нам показали субтитры, мы этих слов там не слышали. То есть, как только у нас возникает ожидание, что мы должны услышать некоторые слова, наш мозг как бы, подгоняет под это ожидание наше восприятие. И то же самое здесь. Если мы ожидаем, что сейчас мы будем что-то делать не по своей воле, то это повышает вероятность того, что мы испытаем то, чего мы ожидаем испытать. Если мы ожидаем, что нам сейчас будет очень больно, то это может усилить наше представление о боли. А если мы ожидаем, что сейчас будет не больно, то боль будет восприниматься менее существенно. Поэтому тоже есть исследование. То есть наши ожидания в некоторой степени формируют то, как мы реагируем на окружающий мир, как мы себя ведем, как мы воспринимаем информацию. контролировать свое сознание. Ну, все, что мы можем сделать, это мы можем быть в курсе того, какие бывают баги и, э, и это учитывать. Ну, вот пример, там, о оптическую иллюзию, да? Если я покажу вам сейчас какую классическую оптическую иллюзию, где там кажется, что темный квадратик он светлый, а светлый он темный то вы продолжите ее видеть, эту оптическую иллюзию, даже если вы про нее знаете. Но, зная про нее, вы будете понимать, что да, я, я вижу, что квадратики там, разного цвета, а теперь, на самом деле ни одного цвета, это оптическая иллюзия. Вот так и здесь. То есть, э, будет каза, нормально, что человеку кажется да, из-за каких-то подсознательных процессов, которые происходят в мозге, что вот, здесь есть какая-то корреляция, есть какая-то связь, что здесь есть... Какой-то скрытый смысл, а потом человек задумывается, такой, нет, ну, это просто не так кажется. А на самом деле здесь все, все не так. А вот так можно научиться. Но понятно, что вы не, вряд ли вы сможете ну, пер, пер, пер, переработать и получить контроль над самыми какими-то простыми способами обработки информации. Там, вы же не можете не знаю, там, инвертировать свое зрение, да, там, Сделать так, чтобы красный стал зеленым. Ну, условно, такого контроля у вас нету. Ну, и то же самое и с тем, как мышление устроено. Есть какие-то вещи, которые заложены, которые работают просто по каким-то своим сложным, внутренним каким-то правилам, которые не поддаются какому-то простому изменению. Я ответил? Да. что Сами себя в жизни ну я стараюсь отслеживать э, свои ошибки заниматься каким-то факт -чекингом. Кстати, вот я как лектор э, замечаю за собой такую очень интересную не знаю вещь вот когда я репетирую какую-то лекцию дома то я всегда сбиваюсь намного чаще чем когда я выступаю на публику. И у меня есть гипотеза, я ее не проверял, но моя гипотеза заключается в том, что когда репетиция, выступления осуществляется, то задача репетиции – это как раз вылавливать какие-то неправильные фразы, выискивать, что я сделал не так, чтобы сделать лучше. Но когда ты делаешь как бы чистовик, то ну, тебе нужно как бы, просто сделать максимально хорошо, вот. но если ты зафейлил, то ну нет, если зафейлил серьезно, то нужно, конечно, исправиться, но в принципе ты уже как бы заученный какую-то вещь делаешь, уже как бы ну, задача сейчас не продумать будущую лекцию, чтобы она была лучше, а задача сейчас хорошо рассказать сейчас. И очень сильно меняется работа мозга в этих двух состояниях, например, Вот режим постоянного факт-чекинга оптимизации речи и так далее и процесс когда ты просто пытаешься разговаривать с другим человеком ну естественно и хорошо насколько ты это можешь сделать вот. ну а так в принципе более-менее каждую фразу я в каком-то смысле продумал не сказал я какую-то глупость <С factories> а, не проклятие я к этому привык я к этому <связ corporations> ну, и ну, у меня есть хейтеры, которых я, видимо, задолбал. Не знаю, я здесь кого-нибудь задолбал? <связ <outs> <связ is> вот. А, да нет. А, ну есть люди, которые просто ну, не согласны со мной, и поэтому меня не любят. Но <связ <связ <будет> А, в этом плане, да нет, но ну я не вижу смысла в, в, вторгаться в личное пространство каждого человека. Каждый человек имеет право на свои убеждения. Если человек рассказывается в публичном пространстве, и в этом пространстве подразумевается какой-то диалог, то я, наверное, охотно подискутирую, не столько с целью убедить того человека, с которым я спорю, сколько скорее для того, чтобы окружающие могли убедиться в том, что мои аргументы лучше, ну, если yes, они лучше. А такой вот задачи, как вот конкретного человека убедить в том, что он неправ, я в обычно такую задачу не ставлю, потому что часто это бессмысленно, если человек настолько уверен в своей позиции, что готов там с пеной рта ее доказывать, то, может быть, это не самый лучший контингент для просвещения. А вы не знаете, уже есть какие-то государства, которые Хороший вопрос. Я себя достаточно хорошо представляю, как мог бы выглядеть курс критического мышления, но у меня сходу нет представлений о стране, где я такой курс преподавался бы. А я, я, я не знаю. Не знаю, нет. Может быть есть, но да. А, ну, дайте вы ну потом, ну, да, есть эти итальянские врач который пообещал, что сделают пересадку мозга, значит пересадку головы, пересадку головы, ну суть суть та же, ну понятно, что мы это наш мозг, как бы. Поэтому, скорее, личность-то будет вы, вы не мозг пересаживаете, а тело к мозгу пересаживать. Это более правильное восприятие. Но на самом деле мозг он очень сильно интегрирован и с телом тоже, на самом деле, потому что ну, нервные волокна они у нас везде, и поэтому мозг отделенный от тела, он может начать глючить как-то совсем по-страшному. А, что будет в этом случае с личностью человека сказать, прогнозировать довольно сложно в случае такой пересадки нового тела к мозгу. Поэтому я бы пока рекомендовал заботиться о своем теле, чтобы не пришлось пересаживать новое тело к мозгу. Не человеческую, а собачью. Собачью. Некоторое время держали, некоторое время она жила, и было даже. Была история, ну, как там были с пересадкой головы у собак некоторые опыты. И там даже была история про то, как такая вот голова кого-то укусила. Э -э был такой Демихов, кажется, в Советском Союзе, который что такое, такие опыты ставил. Но там не очень долго живет животное, то есть совсем чуть-чуть оно живет, не получается сделать э -э такую полноценную пересадку, скажем, как это можно сегодня сделать, там, допустим, пересадка руки какая-нибудь а, делалась, там, пересадка там, не знаю, сердце делается регулярно, с, с головой тяжело. <зыв> там там много проблем, да, это отторжение иммунной системы, а, это иннервация. Потому что нервы не, не особо-то восстанавливаются, поэтому если пересадить голову к новому телу, то высоко, о, почти гарантированно, на самом деле, голова не обретет контроль над телом. Mm -hmm. Вот. И это поведет к тому что тело в итоге. Ну и голова, на самом деле, тоже. вообще всем, всем будет плохо. Так что, да, это очень крайние меры, которые никому не рекомендую. Да. Uh, ну, нету, как мне кажется, каких-то объективных представлений о том, что хорошо, что такое плохо, это каждый сам для себя решает. Uh, это просто консультация факта, что мозг обманывает себя, и если вы хотите принимать uh, решения, если хотите меньше ошибаться в повседневной жизни, uh, то это нужно учитывать. Вот, собственно, и все. А хорошо это или плохо? ну как. Я подозреваю, что поскольку у, у такого рода когнитивные искажения являются следствием э -э, вот эволюции человека, следствием того, что у нас есть на самом деле полезные функции мозга, которые просто иногда глючит, то если бы мы, мы бы пытались создать там, условного там, генно-модифицированного человека, лишенного тех когнитивных дефектов полностью, то, возможно... Это бы привело, на самом деле, к тому, что мы были бы вынуждены нарушить и полезные какие-то функции. Ну, опять же, там, видеть закономерности каких-то там, в окружающем мире, да, это очень полезно, но иногда мы находим закономерности там, где их нет. Я бы сформулировал как-то так, что полезно видеть замки в облаках, а, прекрасно видеть замки в облаках, опасно думать, что они реальны. Ну вот, как-то так. Хорошо, давайте за вопрос про перерезание. Про <смех> перерезание? Ну, перерезание. Спасибо. Я вам под под Очень рада. подпишу. Будет интересно. <смех> спасибо. Все, спасибо.